Понясни же, чувак. Чувак, это как построительный магазин. Ту я чья на, на головке Не зачем? смотри, чёрность мне тебя затролить. Ты, ты тупой, блядь. Никогда больше не доверяем людям после этого инцидента.